Добрый вечер. Люди часто не знают, как сделать в Фейсбуке свою группу открытой. Находим на странице Фейсбука группу. Кликаем по ней. На баннере главном открываем три точечки. Редактировать настройки группы. И в строке изменить настройки конфиденциальности есть варианты. Доступно всем. Закрытая группа. Секретная группа. Здесь выбираем то, что нам нужно. Доступно всем. Не забываем подтверждать действие. Подтвердили действие. Подтвердить. И вот группа стала общедоступной. Спасибо за внимание. С вами был Ингемар SkyWarrior. Подписывайтесь на мой канал. Пока.